Поберегись! Ну еблана. Это два, это два. О, давай. Граната! Нету один, нету один никого. Да ну, да... да ну, ой, да, ой, ну, ой. да